Муж изменяет. Как сохранить семью? Здравствуйте, мои дорогие. Меня зовут Елена Алексеева. И я веду уже очень много лет наставничество с женщинами, которые хотят свою семью спасти, улучшить, изменить все к лучшему. Что же делать в такой ситуации? Ну, я всегда предлагаю найти причины. То есть третья женщина, треть, треугольник появился неспроста. Что-то мужчине не хватало. И чаще всего здесь э, есть несколько причин. Да? Сегодня мы об этом поговорим. Первая причина – это то, что женщина не понимает, что такое ее ценность. Часто девушки говорят, я живу на его деньги. И вот здесь возникает сразу целая куча вопросов. Муж, у которого есть семья… У него нет его денег, у него есть деньги его семьи. И эти деньги идут на все затраты, которые необходимы. И это обязанность мужчины, это ответственность мужчины. То есть если, если даже женщина не работает, мужчина ответственен за эту ситуацию. И такие ситуации бывают, когда несколько детей и женщина продолжает говорить, что я живу. На его деньги. Нет, не на его деньги. Приходится объяснять э, женщинам, что давайте посмотрим, сколько профессий женщина дома выполняет. Повар, домработница, э, медсестра, когда детям плохо или мужу плохо, когда нужен уход. Да? Э, учительница, которая проверит уроки, поможет разобраться ребенку с его заданиями. Да? То есть э, пойдет погуляет, няня, да? То есть представьте, сколько профессий. Ну, не считая того, что еще женщины умеют там шить или там, я не знаю, умеют чинить унитазы и все остальное. да. То есть здесь очень много профессий приходится соединять. Но муж этого не видит. Почему? Потому что этого не видит женщина. То есть муж – это только зеркало. Зеркало того, что женщина понимает сама о себе. То есть она не понимает свои ценности. Она думает, что дома она ничего не делает. И точно так же думает муж. То есть здесь важно вот эти моменты поменять, разрулить, да, какие-то переговоры провести, какие-то поступки совершить, чтобы мужчина, ну сначала женщина начала понимать свою ценность, а потом уже мужчина. Ну, то есть когда здесь уже мужчина так говорит, что ты там ничего дома не делаешь, там женщина четверо детей, а он ей говорит, ты ничего дома не делаешь. Вообще жесть. Я помню с одним ребенком после декрета вышла, на офсетной фабрике у нас была сдельная работа, там нужно было несколько тысяч там, сделать каких-то движений, чтобы создавался какой-то продукт, да, или там часть книги какая-то создавалась. где-то три тысячи, где-то пять тысяч такие были за 8 часов работы. И для меня это был отдых после того, что э, приходилось делать дома с маленьким ребенком. Это, ну, Просто был отдых, я ехала на работу отдыхать, реально, наверняка меня каждая мамочка понимает, да, о чем я. А когда это четверо детей, то это вообще жесть, там никогда не заканчивается работа, а если еще женщина не умеет делегировать между детьми, которые уже подросли, какую-то часть работы домашней, то это вообще жесть, она там зашивается по полной программе. И муж этого не ценит, и она этого не ценит, то есть некоторые говорят, я... Люблю себя, я ценю себя, я там хожу на маникюр, я там делаю прическу, покупаю что-то себе на шопинге, но это все не то, то есть это хорошо, да, это важно, чтобы женщина тоже это делала, но внутри, внутренняя осознанность должна быть, что женщина это ценность. И я вам говорю сейчас только о очевидной ценности женщины. А есть еще неочевидная. Это жизненная энергия, которой женщина питает всю свою семью. Да? То есть и мужа, и детей. Все сидят на ее этой энергии. То есть если у нее нет возможности расслабиться, отдохнуть, пойти на спа, на массаж, на йогу, на какую-то прогулку, еще что-то, то она такая батарейка, которую не заряжали. И она уже на последних вот издыханиях. И у нее уже не хватает энергии на мужа, нету своих детей. Дети могут стать капризными в этот момент, могут начаться какие-то вот на ровном месте простуды, боли, заболевания какие-то у детей. А муж начинает изменять, ему не хватает энергии, и он идет ищет там, где ее найдет. То есть здесь задача женщины осознать это, повернуться наконец-то к себе, начать вкладываться в себя. То есть Это очень важно. Вторая очень важная причина, это когда женщина говорит, я хочу быть самой лучшей женой на свете. Все, ее мысль подталкивает мужчину для того, чтобы идти на, на те поступки, которые помогут ему сравнить, что его жена самая лучшая. То есть он будет находить каких-то низковибрационных женщин, да, иногда профессионалок, иногда близких к таким. Да, то есть он будет в конечном итоге понимать, что его жена лучше, реально. Но это будет через измену. Это не нужно ни мужчине, который без вины виноватый становится, его туда толкнули, можно сказать. Не для женщины, которая э, тоже совсем не хочет, чтобы муж изменял. то есть Здесь нужно подумать об этом э, убеждении, убрать его из головы, перепрограммировать, лучше перепрограммировать, потому что само оно никуда не уйдет. От вашего принятия решения, что я больше так не думаю, это никак не, не сыграет роль, потому что оно внутри вас, и оно управляет вашими поступками, словами и мыслями. Поэтому здесь нужен такой комплексный подход, практики, которые помогут просто трансформировать, получить ресурс позитивный из этого убеждения, вражеского убеждения, ненужного вам убеждения, которое мешает вашему женскому счастью. Что еще может быть? Когда женщина работает на износ, да, вот в моей жизни, например, тоже была измена, мне было 23 года, молодая, красивая, трехлетняя девочка, и мой муж пошел а, по рукам. И причина была в том, что я работала без выходных к этому моменту уже пару лет, наверное. У меня не было ни выходных, ни отпусков. Естественно, мне некогда было ходить ни в спальне, ни на массажи. Ни... Мне приходилось с работы, и еще нужно было делать домашние дела, потому что маленький ребенок, кушать и готовить и так далее. То есть я была больше похожа на зомби. Я, естественно, тоже оставалась без энергии. Мужу не хватало энергии, ресурса. Еще я не ходила сильно там по шопингам, ни по маникюрам, ни по прическам. То есть только то, что природа дала в 23 года – это единственное, что было в моих плюсах, все остальное, что я могла наработать при помощи внимания к себе, я это все упускала, и это было тоже одной из таких серьезных причин разлада, да? ну и в конечном итоге развода в моей жизни. То есть я считаю, что, наверное, это самое простое решение – развестись. Но если бы вот когда в 23 года у меня было, были бы те знания, которые сейчас есть, я бы этого не совершила, потому что э, все зависит от нас, от женщин. Если мы правильно управляем нашими отношениями с мужчиной, если мы правильно ведем туда, куда нам нужно, то э, любого мужчину можно остановить от измен и э, вовлечь в себя. То есть это на самом деле возможно, правда, это нужно делать. С, работая с сознанием женщины, да, то есть, если у нас есть э, доступ к нашему сознанию, это все равно, что пульт управления для нашей Вселенной, которую мы хотим построить. Здесь это очень важно. То есть Я считаю, что развод – это вообще не выход, это попытка убежать от себя. Э, при этом женщины не меняются изнутри и остаются… В тех, в тех же убеждениях, с теми же программами они идут в новые отношения, и там получается обычно то же самое, если не хуже ситуация. Поэтому я всегда э, за то, чтобы сохранять семью. И если у вас уже развод произошел, то чтобы получить следующие отношения, в которых вы будете счастливы, очень важно, чтобы вы все-таки проработали, подготовили свое сознание. Да? Я это делаю на наставничестве. На мое наставничество можно записаться, написав мне личные сообщения ВКонтакте или в WhatsApp, или в Инстаграме, там быстрее я прочитаю, да, и записаться на безоплатную диагностику. На безоплатной диагностике мы с вами посмотрим, насколько я смогу вам помочь, да? то есть я реально говорю, кому я могу помочь, кому нет, тех не беру, потому что иногда люди неосознанные, не готовы. И поэтому наставничество я беру только трех человек в месяц и подробности можно узнать в Инстаграме и ВКонтакте, да, или написав мне в личные сообщения, в Директ и так далее. Да, то есть я обязательно отвечаю ежедневно, может быть не сразу, да, но ежедневно я читаю почты и отвечаю. Хорошо, мои дорогие, я желаю вам счастья, я желаю вам все-таки сделать правильный выбор, сберечь семью, потому что у ваших детей не будет второго отца будет второй отчим да? и для этого очень важно чтобы все-таки семья сбереглась чтобы не повторяли мою ошибку которую я совершила 27 лет назад да? и конечно же работайте над собой то да? понимаете как мужчина устроен они достаточно простые алгоритмы чтобы понять как устроен мужчина и можно Вести туда, куда вам нужно, создавать такую вашу жизнь, какой вы только захотите, если вы понимаете, как с мужчинами нужно взаимодействовать. Обнимаю вас, мои дорогие. Подписывайтесь на мой канал. Будет много видео. Я теперь приняла решение, вызов для, для меня снимать как можно чаще видео для YouTube. Увидимся в следующих видео. Пока-пока.